Приветствую вас, друзья, на канале Rate. Анализ рынка на сегодня, 25 апреля 2023 года. Рынок находится в нейтральной зоне. Индикатор страха и жадности показывает отметку 53. За последние сутки было ликвидировано 23 с небольшим тысячи трейдеров. На общую сумму 82 миллиона долларов США. И потери несут преимущественно лонговые позиции. Давайте также традиционно посмотрим соотношение коротких и длинных позиций. Также за последние сутки у нас сейчас доминируют шортовые позиции. Доминация незначительная 50,82%. Индекс альтсезона полностью показывает биткоин сезон. Индикатор на отметке 8. И давайте традиционно посмотрим на доминацию. Доминация биткоина находится на отметке 47,41%. Индикатор market cipher на дневном таймфрейме показывает локально попытку Смены тенденции, синий треугольник на сайфере. давайте Cypher сайфер A уберем, чтобы было более четко видно. Сопротивление у нас сейчас обозначено секвенталом на отметке 47.83, ну а поддержкой у нас явно видно глобальная фиба на отметке 46.83 и у нас здесь же 50-й мувинг, экспоненциальный среднескользящий рыжая кривая консолидируется на этом Fibonacci. Также обращаю ваше внимание, что локальная FIBA 236 сейчас удерживает от падения 47,29%. Ну а если посмотреть локальную динамику, то мы с вами увидим, что в сопротивлении выступает рыжий мувинг. Также 50-я экспоненциальная среднескользящая 47,42. А поддержкой голубая 100 экспоненциальная на отметке 47. 34. Ну и если посмотреть сейчас на Сайфер, то мы видим, что у нас идет завершение формирования гребней волны момента. Синяя здесь продолжается движение. Есть уже попытка снижения по индикатору VWAP. Желтая волна на Сайфере. Ну и трендовый индикатор показывает у нас. Движение снизу вверх. То есть попытка прорыва 50-й экспоненциальной средней скользящей может все-таки произойти. Также дневной таймфрейм. Обращаю ваше внимание, отрисовал зеленый кроссовер. И все еще у нас зеленая money flow в нейтральной зоне, индикатор тренда. Индекс доллара США продолжает плавное нисходящее движение. Все экспоненциальные среднескользящие находятся наверху. Рисуем полноценную полнотелую Хейко и перекрывающую предыдущую. Посмотрите, индикатор Булл TV также отрисовывает красную динамику. Очень четко видно на графике. И мы пытаемся с вами уйти поддержки пунктирной трендовой паутины на отметку 99.75. Вероятность такого развития событий достаточно высокая. Посмотрим, как сейчас устоит вот эта зона. Причем, обратите внимание, мы сейчас четко консолидируемся на предыдущих лоях 2 февраля 2023 года. Это у нас такая своеобразная зона поддержки. Но потенциал к тому, чтобы мы все-таки ушли к пунктирной трендовой, все еще сохраняется. Трендовый индикатор Транскор все еще находится в глубокой шортовой зоне. Поэтому отскок вероятнее всего произойдет. Вопрос либо с этой зоны, либо все-таки уйдем ниже 99,7. Пощупаем, после чего будем отскакивать вверх. Один из моих любимейших индикаторов, который показывает глобальное положение основной криптовалюты, исходя из ее он ончейн показателей, здесь используются Fibonacci, но и тот, кто не знает, что такое золотое сечение, рекомендую об этом почитать. Сейчас мы, так же, как и во все предыдущие циклы, прорвались в первую очередь через 350-дневную простую среднюю скользящую цены. И сейчас пытаемся подойти к локальной зоне аккумуляции, к тому самому золотому сечению. Но мы до него не дошли. В предыдущие периоды всегда, когда мы уходили из глубокой шортовой зоны, Через 350-дневную мы всегда достигали зеленой кривой, и она находится на отметке в 35 с небольшим тысяч долларов. То есть до аккумуляции мы не дошли, поэтому вероятность того, что мы пощупаем какой-то ретест, это может быть нижняя граница 350-дневной на отметке 22, либо средняя зона 24-25, после чего попытка все-таки уйти к 35 будет, на мой взгляд, более логична. Но ну, еще один из моих любимых индикаторов – ценовая модель биткоина. Здесь я всегда отображаю два экспериментальных индикатора от Вилливу и от Дэвида Пьюила, известных аналитиков. Это CVDD и индикатор Delta Price. Ну, индикатор Delta у нас по-прежнему в зоне 12 находится неизменно, но ну, а что касается индикатора CVDD, то мы прорвались через него на отметке 16,5, и сейчас у нас главная поддержка это цена реализации, предыдущий хай, зона 20 тысяч, мы ее прорвали, и вероятность того, что мы все-таки... Пощупаем нижнюю границу вот этих двух холмов цены на отметке 32 тысячи долларов. Все еще сохраняется. Ну и прежде чем мы перейдем к графику биткоина, я в первую очередь хотел бы обратить внимание на то, как ведут себя фьючерсы на бирже деривативов CME. Обращаю ваше внимание в первую очередь на дневной таймфрейм, индикатор Cypher. Мы сейчас двигаемся вниз волной моментума после красного кроссовера. Явное нисходящее движение. Сформировали поддержку вот здесь локальную. Fibonacci 236 нас сейчас удерживает. 27,185. Ну и если говорить о более серьезной поддержке, это 50 экспоненциальная. Рыжий мувинг на отметке 26,5. Если проваливаем его, уходим на консолидацию двух экспоненциальных средних скользящих. Это красная кривая и голубая. 100 и 200 EMA. И Все это зона 25. И вот провал ее, конечно, отправит нас вниз. Квинтал здесь четко подрисовывает эти поддержки на отметке 22 тысяч долларов но в любом случае сейчас обращаю внимание что трендовый индикатор чем тренд или тренд двигается вниз находится сейчас в нейтральной зоне формируем красный манифлоу не завершена еще волна моментума но если посмотреть на краткосрочные динамики то мы пытаемся сейчас отскочить после затяжного нисходящего движения здесь мы прорвались через две экспоненциальные и пятьдесятые. Ну и поддержкой у нас выступает здесь. секвентал, четко подрисовывает. 26,600, 26,500. Здесь у нас двухсотые. И May будет выступать динамичным уровнем поддержки. Ну и также обращаю ваше внимание, что пока достаточно слабо. Хоть и есть зеленый кроссовер. Идет попытка отскоков. Больше похоже на... Завершение все-таки нисходящей динамики Девятку подрисовался квинтал Продолжил по инерции движение И наверное нам нужен какой-то период накопления Прежде чем будем пытаться хотя бы отскочить Либо движение после этого накопления продолжится вниз К глобальной поддержке Ну и давайте посмотрим основную криптовалюту Сейчас по данным биржи Bitstamp На 6 часах у нас поддержка среднескользящая Здесь мы явно в нее уперлись красный мувинг 27300 Удерживаемся на ней ну и в любом случае также стоит обратить внимание, что у нас здесь же консолидируется пунктирная трендовая паутина, красная пунктирная в зоне 27.200. И это все достаточно серьезная поддержка. Если мы ее прорываем, то уходим к глобальному Fibonacci на 26.5%. Ну а далее неудержание 26,5 отправит нас как раз таки в зону 25. Здесь пунктирная желтая трендовая паутина. Сопротивление у нас сейчас выступает, если локально отметка 27,800. Секвентал ее подсвечивает 27,700, 27,800. Дневной таймфрейм показывает завершение нисходящей динамики. Секвентал отрисовал девятую свечку, засветил ее. Показывает, что уперлись в хорошую поддержку. 50 экспоненциальный средний скользящий, нам главное на ней устоять. Достаточно сильная поддержка, если устоим, попытка отскока. Вероятнее всего будет в зону 28,5. У нас очень хорошая может быть динамика. Если же уйдем в боковое движение и волна момента продолжит отрисовывать нисходящую динамику, красный денежный поток сохранится, то вероятность того, что чуть-чуть глубже просадимся в зону 26.300 у нас сохраняется. Ну и здесь по-прежнему также у нас основной поддержкой выступает глобальная 25.700, 25 зона, здесь же у нас и сотая экспоненциальная средняя скользящая нас удерживает. И если вдруг при каких-то обстоятельствах эта динамичная поддержка прорывается то мы уйдем в зону 24 и далее зона 23 на пунктирной трендовой паутины но пока такой сценарий я не рассматриваю посмотрим как отработает поддержка рыжего мувинга 50 экспоненты после чего будем понимать какое движение у нас вероятнее всего продолжится по крайней мере Коррекционное снижение, которое напрашивалось само собой после достаточно длительного периода роста, оно еще не завершено, но намеки на это уже на графике дневного таймфрейма имеются. Ну и если переходить к альтам, то в первую очередь хочу посмотреть Dash. Обратите внимание, на дневном таймфрейме картина похожая, но нисходящая динамика не завершена. Волна моментума на гребне пытается завершиться за свет голубой волны на индикаторе Market Cypher. Также в шортовой зоне находится индикатор Trendscore, тоже не завершил движение, поэтому после некоторого накопления поддержки 618, обращаю ваше внимание, этот золотой карман на локальном Fibonacci, достаточно хорошая поддержка и может в принципе устоять. Если же не устоит то прорыв вниз состоится. Здесь у нас есть секвенталом подсвеченный уровень 42.98. Это в худшем его варианте. Ну и глобальной поддержкой по-прежнему выступает зона 38.60. Я уже неоднократно о ней говорил. Удержание ее имеет принципиальное значение для этого актива. Если посмотреть в локальной динамике, то сейчас мы... Находимся в боковом движении, у нас сейчас индикаторы удерживаются в зоне 768 фиба, у нас сейчас индикаторы показывают удержание в зоне 768 локального фибоначчи, нисходящая динамика продолжается, обращаю внимание, на 6 часах третья свеча по секвенталу и она может продолжиться формирования нисходящей динамики. Также в шортовой зоне находится Транскор, отрисовали красный кроссовер. Моментум не завершен, активный красный денежный поток, но вероятность отскока не за горами, поскольку такая достаточная перепроданность по трендовому индикатору сама на это намекает. В любом случае все экспоненты находятся наверху и рыжий мувинг, и голубой, и красный, 50-е, 100 200-е, ну и потянуться к ним вероятность сохраняется. Хидера на 6 часах также находится внизу всех трех экспоненциальных средних скользящих. Сейчас локально удерживаемся в зоне. 0.0596, вот эта зона сейчас выступает у нас поддержкой, но в любом случае видно, что далеко ушли от кривых, вероятность того, что к ним вернемся достаточно высокая, также идет перепроданность глобальная по трендовому индикатору, пока в красном денежном потоке, формирование нисходящей динамики также не завершено и я думаю, что на дневном таймфрейме более лучше будет видно, как это происходит. Да, обратите внимание, дневной таймфрейм четко показывает. Золотой карман 618 Fibonacci на уровне 0.0571. И именно здесь у нас... Может быть консолидация цены, после чего будем отскакивать. И также, кстати, даже с учетом достаточно серьезного расширения по манифлоу, у нас желтая волна Vivap уже приближается к нулевой отметке. Идет достаточно серьезная перепроданность по классическому и стахастическому RSI. И обращаю ваше внимание, что гребень волны Моментума потихонечку завершается. Отрисовав зеленый кроссовер, будет попытка отскока. В сопротивлении у нас будут находиться в первую очередь экспоненциальные Средние скользящие, сотые, 50 пятьдесятые, ну а далее двухсотая, начиная от зоны 0.0644 и до отметки 0.0681. Из старичков Litecoin у нас сейчас также не завершил нисходящую динамику. Шестой свечкой секвентала пытается развернуться первую. Очень слабенькую свечку Хайконеш рисует сопротивление сопротивлении 50 экспоненциальная среднескользящая на отметке 90 долларов 40 центов. Поддержка у нас выступает сейчас, если глобально здесь и секвентал подрисовывает, и 200 экспоненциальная среднескользящая здесь же на отметке 83,26. Ну а локально у нас 100 экспоненциальная, сейчас на ней консолидируемся, все это на отметке 87,66. 6. Также у нас есть локальная FIBA 8576, тоже выступает в качестве незначительной поддержки. Завершаем формирование волны момента. Нет пока еще кроссовера. Также транскор не отработал в шортовой зоне. Но если смотреть на 6 часов, боковая динамика. Была попытка вырваться все-таки экспоненциальным. Наверх все они консолидируются в зоне от 9040 до 9132. Не дошли туда. И сейчас с большей долей вероятности можем уйти на поддержку. Секвентал ее четко отрисовывает в зоне 85-84-40. Но при этом трендовый индикатор у нас намекает на то, что мы пытаемся вырваться вверх. Обращаю ваше внимание, зеленый денежный поток на 6 часах, но есть загиб по моментуму и Vivap двигается сверху вниз. То есть это говорит о том, что разнонаправленность движения волн на сайфере намекает на большей степени боковое движение, некоторый период накопления, после чего, если не будет попытки прорыва через трех зон экспоненциальных средних скользящих, то вероятность движения вниз продолжится и продолжится. Мы потестируем все-таки 85. Ну и еще из старичков я бы хотел наверное, посмотреть на биткоин кэш. Если говорить о локальной динамике, то сейчас также консолидация в золотом кармане 618 Fibonacci. Все это в зоне 118.80. 80 И если движение продолжится, а оно скорее всего продолжится. Вторая свеча Хайкэнэш и красная. Секвентал продолжает нисходящую динамику. Зону 116.30 у нас. Вероятность опуститься достаточно большая. Также обращаю ваше внимание, что в сопротивлении все три экспоненциальные средней скользящие, ну, у большинства альткоинов сейчас так, локальная зона, сопротивление 121.76, 122.90. Ну, а дальше уже как раз консолидация всех трех экспоненциальных от 124 до 126. Если посмотреть глобально, то у нас также продолжается нисходящая динамика. Седьмая свеча секвентала. Поддержкой золотого сечения на дневном таймфрейме на отметке 115.79-115.80. Вот здесь вероятность консолидации цены и попытка отскока в глобальном масштабе, вернее среднесрочной перспективе у нас достаточно высокая. Ну на этом, наверное, все. Всем хорошего продолжения недели. Ну а с вами был Гоша, канал рейд Обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны. И до новых встреч.